Рассмотрим процесс поиска товара и создания заказа из каталога. И начнем с поиска предложений поставщиков в каталоге товаров и услуг. Для поиска предложений перейдите в раздел «Заказчикам», «Закупки через электронный магазин», «Поиск товаров». Либо на верхней панели нажмите кнопку «Поиск товаров». Откроется витрина товаров и услуг для бизнеса. Для поиска введите название нужного товара. Например, ноутбук. После чего нажмите кнопку «Найти». Также вы можете воспользоваться расширенной настройкой фильтров. Для этого нажмите кнопку «Расширенная настройка». Фильтр можно настроить по категории товаров, выбрав нужную категорию, по месту поставки, по цене, по ННН, либо названию поставщика, а также по коду ОКПД 2 После ввода интересующих параметров нажмите кнопку «Найти». Ниже отобразится результат поиска. Вы можете просмотреть краткую информацию о товаре, либо более подробную. Для этого нажмите на наименование товара. Здесь вы сможете посмотреть цену, включающую доставку в регион, информацию о поставщике, характеристики товара, а также документы, которые были приложены поставщиком. Для добавления товара в корзину OTC Market нажмите кнопку «Купить». Товар будет успешно добавлен в вашу корзину. Для просмотра этого товара в корзине нажмите соответствующую кнопку. Откроется ваша корзина. Также переход в корзину возможен из раздела «Заказчикам», «Закупки через электронный магазин. Корзина» либо справа на верхней панели нажмите на значок «Корзина». Вы можете отредактировать цену, а также объем закупаемых товаров. Для этого нажмите на значок редактирования и внесите изменения. Для сохранения нажмите на значок «Галочка». Для удаления товара из корзины нажмите на значок «Крестик». В зависимости от особенностей секций, система может потребовать при создании заказа привязать данный товар к активной закупке. С особенностями секций вы можете ознакомиться в разделе «Центр поддержки». Для оформления заказа из корзины нажмите кнопку «Оформить заказ». Автоматически будет создан черновик заказа. Черновик заказа будет отображаться в личном кабинете в разделе «Заказчиком», «Закупки через электронный магазин», «Заказы и договоры». На вкладке «Черновики заказов». Для отправки поставщику либо редактирования заказа нажмите на его номер либо на значок «Карандаш». Для отправки заказа на согласование в нижней части заказа нажмите кнопку «Отправить поставщику». В случае, если вы хотите внести изменения в позиции заказа, Нажмите соответствующую кнопку. Если вы не будете заключать договор с данным поставщиком, нажмите кнопку «Отклонить». При необходимости на данном этапе вы можете добавить файл проекта договора. Для этого нажмите кнопку «Добавить договор» и выберите файл с вашего персонального компьютера. Отправим заказ на согласование поставщику. Для этого нажмите кнопку «Отправить поставщику». Статус заказа изменится на «Отправленные поставщику». В случае, если поставщик отправит вам встречное предложение по заказу, такой заказ будет отображаться на вкладке «Возвращенные для обсуждения». Для просмотра заказа нажмите на его номер. В таблице «Последнее предложение» будет отображаться последнее предложение по данному заказу, поданное поставщиком. В случае, если вы согласны с данным предложением, нажмите кнопку «Подтвердить» и перейти к подписанию договора. Тогда заказ перейдет на стадию заключения договора. В случае несогласия с предложением поставщика, вы можете его отклонить, нажав соответствующую кнопку. Для отправки своего встречного предложения поставщику нажмите кнопку «Внести изменения» и «Отправить встречный заказ». Количество изменений заказа с обеих сторон не ограничено. Подтвердим предложение поставщика. Для этого нажмите кнопку «Подтвердить» и перейти к подписанию договора. Заказ перешел на стадию заключения договора. Нами был рассмотрен процесс подтверждения заказа со встречным предложением от поставщика. Также возможна ситуация, когда после первичной отправки заказа заказчиком поставщик сразу подтвердит данный заказ без отправки встречного предложения. В этом случае заказ сразу перейдет на следующую стадию, то есть заключение договора. Перейдем к следующей теме – заключение договора заказчиком. После согласования заказа с обеих сторон он перейдет на этап на заключение договора. На данном этапе заказчик и поставщик могут подписать договор. Инициатором заключения договора может являться любая из сторон. В OTC Market предусмотрено два способа заключения договора. Это заключение договора в электронном виде. И второй способ – это заключение договора на бумажном носителе. Рассмотрим первый способ заключения договора. Заключение договора в электронном виде. Для начала перейдем в карточку договора. Для этого в меню Заказчиком. – «Закупки через электронный магазин» выберите пункт «Заказы». На открывшейся странице «Заказы и договоры» выберите вкладку «На заключение договора». Откройте нужный договор, нажав на его номер. При заключении договора в электронном виде обеим сторонам понадобятся электронные подписи, а также потребуется приложить файл договора. Для этого в разделе «Договоры» нажмите кнопку «Добавить договор» и выберите файл с вашего персонального компьютера. Файл успешно загружен. Теперь вы можете подписать договор со своей стороны. Для этого нажмите кнопку «Подписать» и выберите электронную подпись из списка. Договор успешно подписан с вашей стороны. После подписания договора со стороны поставщика статус договора изменится на «Договор заключен». Также отобразится дата заключения договора. В разделе «Договоры» Вы сможете просмотреть подпись поставщика, нажав на значок подписи. При необходимости вы сможете скачать архив договора. Для этого нажмите кнопку «Скачать архив». А сейчас рассмотрим второй способ заключения договора. Это заключение договора на бумажном носителе. Любая из сторон может предложить заключить договор в бумажном варианте, то есть без подписания договора в электронном виде. Для того, чтобы предложить поставщику заключить договор в бумажном варианте, в карточке договора в соответствующем разделе нажмите кнопку «Предложить». Предложение успешно отправлено поставщику. После того, как предложение будет принято поставщиком, статус договора изменится на «Договор заключен». Отобразится соответствующее уведомление, что договор был заключен на бумажном носителе. В случае, если поставщик предложит вам заключить договор на бумажном носителе, то такой договор будет отображаться в разделе Заказы на заключении договора. Для перехода к договору нажмите на его номер. Предложение о заключении договора на бумажном носителе будет отображаться в соответствующем разделе. Для того, чтобы его принять, нажмите кнопку Принять предложение. При этом подтверждения электронной подписью не требуется. Договор успешно заключен. В уже заключенном договоре заказчик может создать дополнительное соглашение. Для этого в разделе «Дополнительные соглашения» добавьте соответствующий документ. Остальные действия аналогичны заключению договора. А сейчас перейдем к следующей теме – «Расторжение договора». Договор, находящийся на заключении, а также уже заключенный договор, можно расторгнуть. Для того, чтобы предложить поставщику расторгнуть договор, перейдите в раздел «Заказчикам», «Закупки через электронный магазин», «Заказы». Далее выберите соответствующую вкладку, то есть на заключении договора, либо «Договор заключен», в зависимости от статуса, в котором находится договор. Выберите нужный договор. Блок для расторжения договора находится в нижней части страницы. Нажмите кнопку «Расторгнуть» и подтвердите действие. Теперь ожидается подтверждение со стороны поставщика. Как только поставщик примет предложение, статус договора изменится на «Архивные». Будет отображаться уведомление, что договор расторгнут. Такой договор отобразится в разделе Заказчиком, «Закупки через электронный магазин», «Заказы» на вкладке «Архивные». Подробные инструкции по работе в OTC Market вы всегда можете посмотреть в разделе «Центр поддержки».